Скринкасты. Привет, это скринкасты. Меня зовут Никита Андреев, я из бизнес-юнита mail.ru, занимаюсь разработкой скиллов для голосового помощника Маруси. Сегодня мы с вами рассмотрим создание э, скилла космический квест на языке Python. Давайте скорее начинать. Для начала нам надо создать новый проект нашего скилла, где-нибудь выделим папку, назовем ее CosmoQuest и откроем ее в VS код создадим новый файл, где будет основная логика нашего скилла мы будем писать скилл на HTTP библиотеке, сам скилл будет представлять из себя небольшой веб-сервер, который будет отвечать на пост-запросы с сервера Marussia сейчас я импортирую библиотеку iothttp и импортирую ну, модуль web теперь мне надо создать э, новое приложение и положить его в переменную application например, а лучше ее сократить и назвать просто app это все мы будем делать, конечно же, в каком-нибудь э, методе init чтобы отделять от всего остального кода, например, вот здесь, а метод init в свою очередь будет запускаться в случае, если мы запустили именно файл application.py, для этого э, проверим если name равно main, тогда мы запускаем функцию init сразу можно написать запуск приложения в передаем сюда наше веб приложение и нам нужно указать единственные два параметра это хост и порт которые будет прослушивать наш веб-сервер для простоты кода мы укажем их в качестве псевдоконстант. Хост IP, все в верхнем регистре. И хост порт, ну, например, 1254. И придаем их сюда, хост равно хост IP, а порт попробуем запустить, у нас все хорошо, только даем доступ к частным сетям и общественным. Кстати, совсем скоро пройдет IT-чемпионат по разработке скиллов для голосового помощника Маруси. Он пройдет на платформе All Caps, где для участников будут созданы условия для запуска и тестирования голосовых навыков. Также после модерации скиллы будут э, доступны пользователям Маруси. Теперь нам нужно добавить э, веб-хук к нашему приложению, веб-приложению, для этого мы напишем новую функцию, она будет асинхронной обычно они называются по своему назначению, то есть если у нас будет космический квест, то мы назовем ее как skill space, например, на вход такая функция принимает запрос пользователя или не только пользователя, но и любой другой программы, которая будет обращаться к нашему серверу теперь нам надо зарегистрировать этот метод через объект роутер внутри объекта app с помощью метода пост. но пусть у нас будет такой же skill space и функция, которая будет вызываться будет skillspace, в функции space мы можем сразу начать формировать ответ, но для начала нам нужно прочитать правильно запрос от сервера, он будет передаваться нам в формате json, вот, и для этого нам нужно его как-то распарсить, для удобства этот параметр мы изменим Э, именование этого параметра мы изменим на request а request у нас будет э, JSON объект, который мы из него получаем, Devoid, request JSON сразу мы можем э, начать формировать э, response от нашего сервера, как я уже сказал ранее, создаем его как э, пустой словарь и начинаем потихонечку заполнять, uh, у нас э, есть два поля, которые соответствуют э, таким же полям в JSON объекте request, это version мы их можем просто переписать и session в поле session у нас обычно присутствует userid и sessionid и возможно что-то другое, но в принципе мы можем записывать все веб-сервер Маруси э, найдет всю информацию, то есть мы создаем пол, полную копию того, что было в session, и помещаем все туда, э, даже поля, которые не нужно. ничего страшного в этом нету, и можем э, сразу же начать формировать э, сам ответ, он записывается в поле response И это еще один словарь. И здесь мы можем сразу указать э, поле end session равно false. Что означает, что закрывать сессию после текущего обращения к скилу не нужно. Э, фишка в том, что мы э, поменяем э, это поле в момент, когда нам нужно будет э, выйти из э, скилла. Например, когда пользователь попрощается со скиллом или когда пользователь пройдет наш квест. И можем сразу написать возврат нашего ответа только в формате JSON. Web JSON Response так мы его переводим в объект iohttp response и, и возвращаем его, попробуем что записать туда какой-нибудь простенький ответ, чтобы понять, что у нас все работает и что у нас не будет проблем со связью, со скиллом, или с самим скиллом, или с кодом, потому что вполне можно допустить ошибку. Например, такую, как вот здесь. Потому что пост пишется вот так. А для этого я помещаю response. Текст. А... В наш ответ. А Пусть Маруся просто отвечает нам привет на наше сообщение. Привет, отлично, как сама. Поздравляю, вы поставили в тупик робота. Маруся, ничего страшного. И тогда можно сразу указать response session true, чтобы мы выходили из нашего скилла. как я уже говорил, это проще будет сделать позже, когда нужно, чтобы не делать много раз выставление этого флага на false, так запустим наше приложение, и у нас есть еще один очень важный момент, когда веб-сервер Маруси обратится к нашему http-серверу, он э, захочет передать нам данные э, по протоколу https, это шифрованный протокол, э, который на HTTP так просто, как я сейчас сделал, не сделаешь, поэтому мы используем для этого маршрутизацию через Nginx, Nginx может стоять на каком-нибудь удаленном сервере, например, как на том, который у меня сейчас подключен и успешно отключился, сейчас мы его запустим заново, удаленный веб-сервер соединен с этим ноутбуком в данный момент по vpn-туннелю через э, хамачи. то есть у меня запущен хамачи на этом веб-сервере, вот мы видим, что он горит значит он в сети, я его даже могу в данный момент спокойно пингануть по его айпишнику и все будет ок 25, 91, 70, 102, вот мы видим, что связь с сервером есть, хорошо, теперь нам нужно настроить маршрутизацию Nginx, для этого мы идем в конфигурацию она у нас находится в файле nginx.conf, и в данном случае мне нужно пробросить пакеты данных до моего ноутбука, вот по этому IP, у меня уже есть тестовый URL по которому я пробрасывал э, трафик с Inginx. вот и теперь мне нужно просто в данном случае поменять путь на skill space, а IP поставить моего текущего компьютера в нашей сети 25, 43, 155, 155, порт 1254 сохраняем конфигурацию и перезапускаю Nginx, отлично, а, теперь следующий шаг а, это зарегистрировать наш а, скилл а, во Вконтакте, переходим на страницу разработчикам Вконтакте в, во вкладку мои приложения и создаем новый скилл как вы видите, у меня уже есть скилл космическое тестирование, потому что это реальный скилл, который был выпущен, назовем наш скилл космический квест это будет скилл Маруси, который будет у нас обращаться к нашему веб-серверу, я забыл упомянуть, что Uh, здесь у нас привязан домен workdomain.space uh, и настроен SSL, uh, это можно делать uh, абсолютно разными способами, я регистрировал домен и uh, создавал для него сертификаты с помощью Let's Encrypt, uh, они также могут идти uh, как опция от хостинг-провайдера и также их можно купить у э, центров сертификация, сейчас я забью э, адрес э, веб хука который я указал в конфигурации Nginx, и, ну и здесь, соответственно, э, домен у меня workdomain.space можем посмотреть на то, что он работает, и у нас все хорошо, да, у нас действительно все хорошо отвечает nginx no. все, забили наш url и нажимаем создать скилл и подтверждаем, мне сейчас пришло sms кодом, вбиваю код, наш скилл создан так как имя предыдущего скилла у нас совпало с уже существующим скиллом, мы его переименовали э, в скилл космическое путешествие, э, теперь нам осталось только его проверить. Маруся, запусти скилл космическое путешествие. Привет. Она нам отвечает привет. Хорошо, от этого мы будем отталкиваться дальше.